доброго времени суток сегодня я хочу вам показать вот такую шапку она весенняя, осенняя одинарная украшена вот такими типа розочками можно ее также украсить цветочком можно просто сделать цветочек или как я сделала здесь розочками высота полотна в готовом виде 24 сантиметра сама шапка 23 вязала я ее из вот такой пряжи это ярнард харизма 100 грамм 200 метров ушли все 200 метров состав ее 80 процентов шерсти 20 процентов акрила ушел весь моток на эту шапку. И я вам хочу теперь показать, как я вязала вот этот вот рисуночек. Еще такой момент. Я довязала до 22 сантиметров, ничего не изменяя. Потом еще два сантиметра. Я уже, видите, вот уменьшила в каждом лицевом рядочке я провязала два раза по две петелечки сам рапорт шапки состоит из 10 петель в ширину и два рядочка в высоту для шапки я набирала 110 петель вот эту вот резиночку в 4 рядочка один на один я провязала на спицах номер два а дальше шапку вязала на спицах номер три а сейчас я вам покажу как я вязала этот узорчик вот я набрала 30 петелечек и провязала Резинку 1 на 1, 4 рядочка. Кромочную мы снимаем. Вяжем 8 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 лицевых провязали нам надо поменять вот эти две девятую десятую местами снимаю 2 петелечки теперь девятую возвращаю на левую спицу а десятую перед девятой и провязываю, вот так разворачиваю петелечку и провязываю лицевой скрещенной. А дальше снова вяжем лицевыми восемь петелечек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Снова меняем местами девятую и десятую. Вот так. И снова провязываем сначала десятую лицевой скрещенной. А дальше вяжем снова 8 петель лицевыми. Раз, два, три. 4 5 6 7 8 еще раз скреть переместим местами вот я сняла две петли девятую сначала десятую перед ней и провязываю, Разворачиваю и провязываю ее лицевой скрещенной. И вяжем, которая была девятая, кромочную изнаночной. Разворачиваем. Разворачиваем вязание, вяжем второй ряд узора. Кромочную снимаю эту петелечку провязываю лицевой у нас идет между узорами между лицевыми скрещенными у нас идет изнаночная гладь это все изнаночная гладь мы ее вяжем и с лицевой стороны и с изнаночной лицевыми петлями провязали лицевую теперь у нас вот это идет лицевая скрещенная мы ее вяжем изнаночной скрещенной с изнаночной стороны нить у меня перед работой я подхватываю за дальнюю стенку петелечку и провязываю изнаночной скрещенной вяжем снова 8 петель лицевыми 1 два, 3 4 5 6 7 8 следующая у нас будет лицевая скрещенная вот эта дорожка которую мы вязали мы ее будем изнаночной скрещенной нить перед работой подхватываю за дальнюю стенку петельку и провязываю изнаночной скрещенной снова 8 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 идет наша дорожка из лицевых петель вот она снова нить заработана перед работой подхватываю за дальнюю стенку нашу петелечку и провязываю изнаночной скрещенной и дальше 8 нет теперь уже будет меньше мы перенесли значит меньше раз два три 4 5 шесть семь восемь восемь восемь. лицевых кромочная изнаночная вот у нас они уже вырисовались наши лицевые сейчас еще свяжем с вами Третий ряд. Кромочную снимаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь лицевых провязали. И вот она, дорожка из лицевой. Мы меняем петли местами. Снимаю петельки и первую, которая была первая, она теперь вторая, и вторая стала первой. Вот она. Разворачиваю, провязываю лицевой скрещенной. И дальше вяжем 8 петелечек лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь петелечек лицевых провязали и надо эти петли две поменять местами. Меняем местами. разворачиваем и провязываем лицевой и дальше 8 петель лицевых 8 лицевых провязали снова нам надо поменять местами снимаем петелечки меняем вот так местами разворачиваем провязываем лицевая скрещенная и дальше лицевые тут у нас две, теперь и кромочная разворачиваем вяжем изнаночный ряд это четвертый ряд кромочную снимаю 2 лицевых это у нас идет дорожка наша из лицевых я нить перед работой и изнаночной скрещенной за дальнюю стенку провязываю и вяжем снова 8 петель лицевыми и вот она дорожка провязываем за дальнюю стенку провязываем изнаночную скрещенную и дальше вяжем вот у нас провязаны 4 рядочка и уже видно немножко наш рисуночек я еще провяжу пару рядочков чтобы было виднее рисунок. Здесь у нас у меня провязано 6 рядочков, 6 рапортов. Принцип работы. В каждом лицевом ряду у нас узор сдвигается на одну петелечку вправо. В изнаночном мы ничего не сдвигаем только провязываем изнаночные петелечки изнаночной скрещенной и сейчас я вам покажу как я вязала вот такие вот типа розочек набираем 25 воздушных петель цепочку из 25 воздушных петелек набрали цепочку из 25 воздушных петелечек и теперь вот во вторую петелечку от края я вяжу простой столбик без накида и так в каждую петелечку в каждые вот, тут осталось у нас 24 петелечки мы в каждую петелечку вяжем вот такой столбик без накида вяжем до конца цепочки. связали вот такую вот цепочку и теперь мы ее скручиваем И получаем типа такой розочки вот я ее отрежу ниточку и прошу вот так вот я скрутила ее здесь внизу прихватим разных направлениях и пришьем, пришила еще одну розочку. Можно так до конца. Вот у меня еще есть, я ее пришью. Вяжите с нами, вяжите сами, вяжите лучше нас.